Вот и до меня наконец-то дошла самая долгожданная игра для меня Spider-Man Miles Morales. И у меня есть что про нее рассказать. Также в этом видео я хочу провести розыгрыш, все подробности будут в конце видео, так что досматриваем его до конца. Вы на канале Мастер Джелу, с вами Владислав, присаживайтесь поудобнее и мы будем начинать. Почему же долгожданная игра? И все просто, потому что я очень большой фанат Вселенной Человека-Паука, и я очень сильно ждал эту игру. Начну с самого главного. Многие считают, что это не полноценная игра, а DLC. И я не могу с ними согласиться. Так как в игре полностью новая боевка. По-другому ощущается персонаж, и сам сюжет построен не как обычный DLC, а как продолжение первой части. Хотя да, сама игра немножко коротковата. Но и это я не могу отнести к минусам. Так как сюжет не затянут, и нам сразу же показывают все главные события без лишнего. Саму игру я прошел за 12 часов и полностью успел насладиться ей. Боемка в игре чувствуется великолепно. Враги не ждут пока ты убьешь одного и по очереди будут нападать на тебя. Нет, они нападают толпой и ты всегда должен следить за паучьим чутьем, чтобы увернуться от врага и не получить урон. Ах да, забыл сказать, что игру я проходил на максимальном уровне сложности и вам советую. Так как если сложность будет ниже, то будет уже не так интересно играть. Полеты на паутине стали еще лучше, так как у нас молодой персонаж у которого куча сил и во время полета он постоянно что-то вытворяет и за этим очень приятно наблюдать из-за этого заниматься собирательством становится еще приятней и не хочется пользоваться быстрым перемещением хотя оно реально быстрое так как на версии для PlayStation 5 загрузок нет и перемещение происходит моментально сюжет в игре очень интересный на нем зацикливаться не буду чтобы не спойлерить но скажу одно если вы смотрели мультфильм человек паук сквозь миры то вам некоторые игровые события будут очень очевидные когда я только увидел что у мало забудут способности то первая моя мысль была а не слишком ли легко будет биться с врагами и что я вам скажу ни капельки, так как продвигаясь по сюжету у паука появляются способности. и у врага одновременно появляются защитные меры против данных способностей. Так что боевка в игре интересная и ты не успеешь заскучать. В игре присутствуют адаптивные куртки, но, к сожалению они работают не очень. Сопротивление при выпуске паутины есть, но оно аж в конце. И на курок не обязательно нажимать до конца, так как паутина выпускается раньше, чем доходишь до сопротивления. И это уже, к сожалению, недоработка разработчиков. Вибрация в игре приятная, и ты отчетливо чувствуешь, как то самое электричество бьет Майлза. Что же хочу сказать наконец, данная игра очень интересная и пропускать ее не стоит. Да, для такой короткой игры цена очень большая, но всегда есть аренда аккаунтов. Игру можно пройти спокойно за 3 дня на платину, так что оправдываться, что нет денег не нужно. Что же по поводу розыгрыша, я хочу разыграть один месяц подписки PlayStation Plus. Для того чтобы участвовать в розыгрыше, первое, вам нужно подписаться на канал, второе, поставить лайк этому видео, третье, оставить комментарий, где будет указана ваша ссылка на ВК чтобы я смог с вами связаться. Победителя я буду выбирать рандомно по комментариях, так что желательно написать всем комментарии, кто хочет участвовать. В среду я свяжусь с победителем и обязательно оплачу ему подписку. А на этом у меня все. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете по поводу данной игры и ваши впечатления. Обязательно ставьте лайки, если вам понравится видео, или дизлайки, если вам оно не понравилось. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Владислав, до новых встреч.